Что у вас? Ежегодный список расходов на товары Андерсон Robotics. Амуры, Апломады, приличное количество устройств, Джерфелкон, Кестерл и Мерлин необходимо уточнить. Ну и Нанкин и Перегрин, как обычно. Организация номер. Связанная организация 11-115, Андерсон Robotics. Членство. Около 200 сотрудников по всему миру. В виду использования устройств Сейкер в числе персонала Андерсон Robotics. Определить точное число сотрудников затруднительно. Ресурсы. 750 миллионов долларов США в год. Аномальные способности. Статус. Активно. Описание. Андерсон Роботикс паратехнологическая фирма, специализирующаяся на продаже аномальных роботов, андроидов, носителей искусственного интеллекта, компьютерных программ и кибернетических приспособлений. Хотя Андерсон Роботикс существует с 1990 года, фирма впервые привлекла внимание фонда в 2007 году после захвата SCP-1360 в ходе рейда на склад незаконно сбываемых паратехнологий в Сиэтле. С этого первого контакта Anderson Robotics были признаны основным распространителем паратехнологической робототехники. В то время как Anderson Robotics достигла присутствия во всем мире, особенно после установления в 2014-м партнерских отношений с Marshall Carter и Dark Limited, их текущей оперативной базой является континентальная часть Соединенных Штатов, в частности северо-запад Тихоокеанского побережья. Основные учреждения производства, сбыта и управления были обнаружены в штатах Орегон, Вашингтон и Калифорния, с недавних пор в Нью-Мексико, Аризоне и Луизиане. С момента обнаружения этой организации были выявлены несколько имеющих отношение к ней объектов SCP. Персонал может ознакомиться с полным списком объектов по тегу «Андерсон». В настоящее время расследование внутренней структуры Anderson Robotics силами мобильной оперативной группы Гамма-13, законники Азимова, свидетельствует, что административное ядро фирмы состоит из совета шести лиц, перечисленных ниже. Винсент Андерсон Генеральный директор аномальный гуманоид синего типа Альберт Финиас Фростман Директор по производству аномальный гуманоид синего типа Доктор Медея Контас со-руководитель отдела исследований и разработок Джейсон Контос Со-руководитель отдела исследований и разработок Доктор Джеффри Уилсон Руководитель отдела расширенной логики Айзек Дилард Исполнительный директор Попытки задержать вышеуказанных лиц были затруднены примечательными разведывательными возможностями организации, аномальным характером их объектов, а также сильной поддержкой со стороны внешних связанных организаций. В их число входят не только Мкит и Гок, заключившие с Андерсон Роботикс многочисленные контракты на поставку, но и церковь Максвелизма, одобрительно воспринимающая продукцию и персонал Андерсон Роботикс. Андерсон сделал паузу, вынул маленький черный пульт из кармана пиджака и нажал кнопку. Через несколько мгновений по всему учреждению раздалось низкое гудение, затем выстрелы. Через несколько секунд вступили аварийные сирены. Андерсон тем временем аккуратно сложил все бумаги обратно в папку и отошел от стола. «Во всяком случае...» Снова заговорил он, шагая в направлении двери. Бенни быстро скатился со стола и заполз по его штанине в карман пиджака. «Тот, кто составлял мое дело, поработал... шикарно!» «Я и не знал, что вам удалось собрать на меня столько грязи. Поздравляю!» Андерсон открыл дверь и вышел в коридор. «Напомните мне... Хм, проставить вам выпивку при следующей встрече!» <звы> Крикнул Андерсон в закрывающуюся дверь. Разведывательная зонда серии Амур Маленькие роботы сферической формы способны с помощью выдвижных ножек забираться на отвесные поверхности. Крошечные дроны примерно 5 сантиметров в диаметре. Каждый оснащен устройствами видео- и аудиозаписи и системой активной маскировки. Несколько экземпляров были обнаружены шпионищами за персоналом фонда, в частности в зонах 64, 81 и 88. Сторожевое устройство серии Апломада. Автоматическая турель примерно 2 метра в высоту, оснащенная тепловизором и четырьмя стволами, которые могут содержать широкий спектр вооружений. Способность к самостоятельному ремонту наружной брони делает устройство Апломада в значительной степени невосприимчивыми к огню из большинства видов стрелкового оружия. Протезы серии «Джерфелкон» Впервые поступившие в продажу в 2016 году устройства серии Felcon включает кибернетические глаза, ноги и руки и делает возможным большое разнообразие парачеловеческих способностей и функций. В отличие от других продуктов Андерсон, роботекс продукты серии Felcon почти исключительно предназначены для клиентов Marshall, Carter и Dark Limited. Универсальное домашнее устройство серии Kestrel. Более метра в высоту, напоминающее большой черный куб устройство Kestrel, оснащено большим количеством манипуляторов, которые могут быть специализированы для широкого спектра бытовых нужд. В числе примеров приготовления пищи, уборка, столярной работы, авторемонт, уход за детьми, сельское хозяйство, садоводство и уход за домашними животными. Авиазонд серии Merlin Похожие на небольшой реактивный самолет с размахом крыльев 34 сантиметра беспилотные летательные аппараты серии Merlin могут быть оснащены широким спектром вооружений, а также обладают возможностью видеозаписи. Уникальный внешний корпус устройства делает его невидимым для большинства методов видеонаблюдения. Система восстановления компьютеров Nanken Прототип разработан Anderson Robotics в 2012 году и представляет собой флеш-накопитель, содержащий искусственный интеллект, который способен устранять основные компьютерные неполадки. Несмотря на значительную функциональность прототипа, Anderson Robotics не выставила продукт для продажи потребителям. Универсальный гуманоидный андроид серии Перегрин. Ростом около двух метров, андроиды серии Peregrine в настоящее время являются самым продаваемым товаром Anderson Robotics и единственным их андроидом, доступным для продажи широкой общественности. Каждое устройство серии Peregrine настраивается на выполнение как бытовых, так и боевых задач и оснащено продвинутым искусственным интеллектом. В последние годы многочисленные связанные организации и богатые клиенты начали приобретать универсальных гуманоидных андроидов серии Peregrine, чтобы пополнить свои силы безопасности. Кроме того, универсальные гуманоидные андроиды серии Peregrine продемонстрировали способность выполнять функцию командной единицы для других продуктов Anderson Robotics, в первую очередь устройств Апломада и Merlin. Android серии Сейкер Сейкеры подобны андроидам серии Peregrine, но предназначен для оснащения внешней оболочкой, напоминающей человеческую плоть и позволяющую им выдавать себя за людей. В настоящее время Сейкер – единственная модель андроидов Anderson Robotics, не предназначенная для публичной продажи. Сейкеры широко используются фирмой для шпионажа, в том числе они действовали под видом нескольких сотрудников фонда SCP, а в одном случае под видом члена Конгресса Соединенных Штатов.